Вера взяла свою капельку, и мы смотрим результаты Причем я ела шоколад дней. час назад. Что, час назад я шоколад. с чаем. Ну-ка прокомментируй, пожалуйста, как вот, ты пьешь, смотрим. что я с тобой пью, было, что пью, ты едешь. Смотрите, есть, появились лейкоциты, которых не было, да, большие. Есть, конечно, еще грибковые значит, патогены. другие виды ликоцитов, Были другие да? виды, ага. и да, был не такой активный иммунитет. Здесь все эритроциты круглой формы, то есть эхиноцитов нет, угу. интоксикации нет, но есть еще грибковые такие угу. микроорганизмы. Что смотрим дальше? Плазма чистая, сладжев нет. Какую да. дозировку ты пьешь и какого? каком Одна количестве? капля на литр. И В день ты выпиваешь сколько воды? Литр всего лишь, но добирая всю остальную свою норму, из расчета 30. Угу. Это у нас этот воздух на, воздух стекле. на стекле. Угу. Да. Так, и как ты себя чувствовала за это время, можешь По-разному. По-разному. По Вначале было очень много энергии. Вот тут лейкоциты у меня в 2-3 раза больше. Ух стали. ты, прямо такие. Да, и биганты. появились те виды лейкоцитов, которых не было. Угу. А и, есть, кровь, и кровь гораздо. Ну вот эритроциты я вижу дальше друг от друга. Да? Итак, что это означает? Антиоксидантная защита. То есть это хорошо? Да, да, да. Угу. да. Тут есть тоже еще дрожжевые, видите, целые такие так вот, тоже колонии. Вот -то да. да. ну, дрожжевые, колонии дрожжевых, дрожжевой патогенной флоры. Вот они. Больше появилось, их, их не было, угу. выходит все, да? Чистка идет. Чистка, процесс чистки идет. Чувствую себя по-разному. Вначале было много энергии, но каждый день он новый. То есть он в плане, бывает просыпаешься, бывает очень рано просыпаешься и много энергии. А бывает э, вот такое головокружение и какие-то процессы, как будто пьешь какие-то сильные препараты натуральные по-разному но хорошие. потом проходит через 2-3 часа выпиваешь воду это уже окраина, стекло у нас это уже все, не угу. вот. ну Дветочки вот волны. как вот в целом ты как, как специалист что Такая ты можешь стекло? сказать насколько ты довольна, недовольна что вот как бы интересное состояние для меня новое Угу. И чувствую, как работает гидроплазма. Очень сложно это выразить словами. Пока что... Неделя ну, ты прошла. довольна? Очень довольна. Угу. Очень довольна, потому что пока еще есть процесс, и я не могу это все выразить словами. Вот. Хорошо. Благодарю. Да. Большое спасибо, Вера, за помощь, за результаты. Очень интересно. Всем это смотреть, поэтому мы обещаем, что мы будем делать еще следующие, э, следующие эксперименты с твоей помощью. Всего доброго. Всего доброго. Пью гидроплазму 6 дней. Вот такая кровь. Намного лучше, конечно. чем неделю назад.